Ваше ход мысли перетек уже на, на глобальную идеологию, которая должна управлять такой системой, такой реальностью. В частности, речь зашла о религии, как таковой, да? религии как системе духовного, морального этического управления. И вы вспомнили о том, что, и он заканчивается, и очень скоро закончится, и, скорее всего, будет сформирована новая единая религия, что совершенно верно, мы с вами говорили об этом неоднократно. Четыре монотеистических религии, три из которых исходят из одного корня, свою работу выполнили. То, что должно родиться дальше, оно должно подразумевать всех богов, абсолютно всех, и проявленных, и непроявленных, и оставшихся в ментальном поле, и ушедших из него, где не будет никого выше, чем другой, но не будет никого и ниже, чем другой. Если мы будем опираться лишь только на сегодняшнюю алгоритмику, то есть что-то вчерашнего дня должно лечь в основу сегодняшнего, то мы с вами, в общем-то, придем к плачевному результату. Да? Потому что, а куда мы дели позавчерашний день? А почему, почему мы выкинули из памяти то, что является, явилось дедушками, прадедушками да, сегодняшнего, сегодняшней реальности? Почему мы убираем их алгоритмику? Из, из тьмы должно выйти все. Или, как хорошо сказано, в скандинавских мифах, которыми мы занимаемся плотно, серьезно и профессионально, в момент Рагнарёк двери Хельхейма должны быть открыты для всех присутствующих там, для всех, а не только для тех, кто ушли совершенно недавно. Нет, абсолютно для всех. Значит, равной степени. Но ставя монотеистические религии сегодняшнего дня во главу как бы процесса, мы не добьемся с вами результата, потому что их алгоритмы, алгоритмы жесткого подчинения и жесткой иерархии, где первоосновы жизни и смерти находятся только на позициях третьего круга и ни в коем случае не должны оттуда уходить. Никто из них не обожествляет жизнь, никто из них не делает из смерти ни горя, а не видит в ней системной функции, которая должна управлять системой, а не быть управляема этой системой. Их алгоритмика здесь может подойти только лишь в качестве инструмента для каких-то определенных задач, а значит, они так же, как и все эгрегориальные системы, должны уйти в третий круг в равной степени. Традиция должна уйти в третий круг, но выделяя четыре моноистических системы, вы говорите, да, жизнь выше традиции, но вот это вот. Давайте оставим на прежних позициях высокого. Это скверно. Вам будет проще это понять, если в вашем сознании, в вашем ментале такое понятие, как религия будет распаковываться немножко иначе. Религия это не система культов. Первоначальное, изначальное значение этого слова, его этимология происходит от латинского слова religio, которое ближе всего на русский язык можно перевести как связь, это процесс связывания, ре-лигио. Лигатура-лигио-связывание, ре-обратное, то есть воссоздание связи. То, что мы имеем сейчас, это связь через посредника, через церковь, Институт Кут через жрецов, через там имамов, да, через, ну, в общем, короче говоря, через тех же, тех, тот же самый институт жречества. Связь, но один связывается с Богом, все остальные сидят как бы под ним. Да? Именно это, этот институт посредничества и привели к тому, что мы сейчас с вами не имеем связи со своими богами, многие не имеют, потому что религия это прежде всего связь человека и бога, исключая посредник. Но сегодняшнее отображение в ментальном поле человечества слова религия подразумевают априори наличие подобного посредничества. И вот этот факт надо из головы убирать в первую очередь, чтобы работать над системой, где второй и третий круг будут смещены в иерархических позициях, прежде всего в вашем сознании присутствие второго круга быть не должно, по крайней мере, выше, чем присутствие третьего круга. Они как минимум должны быть равны. А это значит, что религия для вас должна получить несколько иное отображение. Называйте ее по-другому, назовите это связью, назовите это системой. Назовите это любым другим словом, которое поможет вам увидеть, что здесь нет и не может быть посредничества. Как раз именно задачи второго и третьего круга призваны для того, чтобы это посредничество убрать, чтобы не было никакого посредника ни между человеком и стихиями, ни между человеком и его божеством, не между человеком и первоосновами высшего порядка между человеком и магией. Потому что как только между ними встраивается толкователь, дешифровщик, который лучше знает, как перевести божественные знамения, мы опять начинаем формировать круг посредников, круг паразитов. А почему они паразиты, мы с вами поговорим немножечко позже. Высказана была также мысль о том, что при такой компоновке второго и третьего круга люди как бы становятся богами. А, ну вот Это вот очень близко к истине, как бы, но опять же, с позиции отношения к подобным людям, исходя изнутри третьего круга. Тот, кто находится своим сознанием на втором уровне, да, конечно же, богом себя не считает, потому что он знает, что такое бог и понимает разницу. Но вот оттуда с позиции муравья да, Каждый человек бог, просто торгом оберзется, хотел, разбил мой муравейник, да? захотел, гусеницу притащил, то есть на пищах ее не надо, вот манна небесная сыпется, вора гусеницу упал нам, не надо нам за ними бегать. Все уже, уже присутствует. Опять же, исходя из позиции третьего круга, да, верно, исходя из позиции второго круга, нет, неверно. Бог-устроитель это тот, который формирует реальность, Сирич тот же маг. Просто люди, живя их, под их взаимодействием, под их, скажем так, внимание, да, конечно же, называли их богами, как называли богами любого более сильного, более непонятного, наверное, в некоторой степени, но в то же самое время были Например, в славянстве да, были боги-покровители, были боги-устроители. Да, боги-покровители это то, что вот покровительствует лично не а бог-устроитель это что-то такое очень сильное глобальное. Понятие бог будет очень сильно, так же, как и религия должно очень сильно измениться в помощь тому формирование иного понимания слова связь. И здесь я, опять же, направляю вас на работу на третьем курсе основного факультета, где мы работаем со словами. Вот именно там, на уровне ментального тела, нужно формировать себе новые понятия. Да, разбирать старые, неэффективные, жесткие ментальные конструкции, формировать в их более объемные, более абстрактные. Потому что более абстрактные ментальные конструкции, если они сформированы самим сознанием, они становятся более сильными, чем конкретными. Директивные формы ментала, они опасны только лишь в том случае, если они сформированы директивно, то есть извне. А, как правило, абстрактные позиции, абстрактные формулировки всегда формируются именно внешним полем, не внутренним. Очень редко, когда человек доходит до формирования абстрактных позиций из множества конкретики. Самостоятельно. Обычно ему, это рассказывают. Обычно ему это рассказывают. Почему? Потому что чтобы сформировать абстракцию, исходя из своего личного опыта, этих мелких конкретных элементов должно быть огромнейшее множество. У человека, как правило, не хватает ни сил, ни времени, ни трудоспособности собирать эти мелкие крупицы самостоятельно. Он берет кусочек, часть опыта, обращается как бы к эгрегориальной структуре, и эгрегориальная структура дает ему вывод. Только лишь вывод, который основан уже не на личном опыте, и поскольку в этом в рамках объема этой абстракции только лишь малая доля занимает собственный узор понимания, а все остальное лишь белые лакуны, мы очень редко, когда находим в себе силы заполнить эти лакуны личным же опытом. Как правило, мы начинаем этот опыт брать из того же самого источника, что и дал нам абстракцию. Если я понятно объяснила, это хорошо. Вот, поэтому нам, конечно же, с вами здесь придется научиться формировать вот эти вот термины, абстрактные термины, опираясь только на личный опыт, а это значит, что этого опыта должно быть много. Никакой опыт не должен быть уничтожен. Всякий опыт нужен, всякому опыту должно быть свое место. Иначе в противном случае мы никогда не уберем институт посредничества, мы всегда будем от него зависеть, он будет давать нам недостающую информацию, заполнять недостающие пробелы в ментальном теле, вот эти вот белые пятна на карте, которые вполне вероятно совершенно не отражают территорию. Вы ведь не можете уверенным быть абсолютно, что никакого обмана или искажения вам не дали. И что логическая связь, которая позволяет вам сделать все мелкие объекты этого абстрактного понятия действительно однородны, что они связываются этим понятием, именно этим понятием. Вот именно поэтому институт посредничества, так как он сформирован сейчас, он ущербен для магического сознания. Ущербен. для человека он помогает, да, выжить среди себе подобного. Мага он убивает, потому что он облегчает магу задачу и в конечном итоге маг привыкает к мысли, что у него есть система, к которой можно обратиться за легким познанием. Чем это заканчивается, мы с вами знаем, бесплатный сыр и так далее. А какая, еще, какая еще интереснейшая мысль была высказана в, вашем, в ваших рассуждениях? О том, что подобная конструкция неизбежно приведет к уничтожению основной массы, потому что основная масса такими категориями мыслить не сможет. То есть основная масса не может жить без посредников. Здесь есть определенная доля разумности, и мы с вами ее обсудим, потому что это требует отдельного обсуждения. Да, так оно и будет, если только лишь поменять их местами и, собственно говоря, оставить все как есть. Но мы с вами говорим, что это техническое задание для перемен, они сами-то не поменяются. Ни в коем случае. Это значит, что надо одну систему делать слабее, а другую систему делать сильнее. Значит, нужно вводить инъекции. А вот инъекция это всегда связано с переменами. И вот эти перемены, наверное, как-то должны подразумевать, уничтожатся эти общие массы или все-таки нет. Или все-таки жизнь как первооснова ценность, более ценная система, чем, например, та же традиция, она должна придумать механизмы для того, чтобы не заниматься уничтожением. Или смерть, как тоже высшая ценность, должна как-то не уничтожать всех, да, а только по какому-то определенному алгоритму. То есть здесь нужны определенные изменения. Подобное же умозаключение о том, что смерть масс будет неизбежна, опять же, исходит из понимания состояния третьего круга. Внутри этого третьего круга страх является двигателем, да, потому что система естественного отбора она регулируема именно чувством страха. Чувство страха является инструментом, правильным инструментом, который позволяет именно в этой алгоритмике естественного отбора добиться состояния выживаемости в физическом смысле. Но когда мы с вами говорим, что первоосновы жизнь, смерть, любовь и ненависть должны находиться на втором круге согласно техническому заданию, не подразумевает ли это, что принцип естественного отбора не должен быть настолько прост? Он не должен быть настолько примитивен, ведь принцип естественного отбора начинает прилагаться к третьему кругу, а это значит, что он начинает касаться уже не жизни человеческой, а что-то внутри него, его мышления. Естественный отбор между первоосновами добра и зла подразумевать, традиции свободы и всех элементов внутри первоосновы традиции, всех элементов внутри первоосновы свободы которые обязаны быть через первооснову ненависть разложены на мельчайшие детали, буквально до элементарных частиц, и вступить друг с другом в борьбу, подразумеваемую естественным отбором, Они, а не ваше физическое тело, где критерием оценки прохождения естественного отбора является основание жив ты или умер. Нет, смерть будет прилагаться к третьему кругу, и жизнь будет прилагаться к третьему кругу. Любовь и ненависть тоже будут прилагаться к третьему кругу. Подразумевает ли это смерть, если ты смотришь на ситуацию с позиции второго круга? Совершенно не подразумевает. Но если находиться внутри третьего круга, оттуда смотреть на ситуацию, да, подразумевает, безусловно. И она коснется, обязательно коснется всех, кто кучкуется вместе по определенному свойству, по определенному качеству. А что это значит? Это значит, что у предположившего, коллеги, есть что оставить в этом третьем круге. Близкие ли, собственные, собственные ли ценности, жизнь как биология, смерть как прекращение ее, все это на ментальном теле отразились в виде вот этих вот слов, в виде вот этого понимания. А опять же, мы с вами неоднократно говорили о том, что в магии надо иметь немножко другой ценностный ряд. И сколько раз мы уже это обсуждали, хоть это и неприятно слушать очень многим, что тот, кто идет в магию, не то чтобы должен расстаться со своей семьей, нет, но семья должна стать точно таким же элементом окружающего мира по ценности, равнозначным, как и все остальное. Если ты пока этого не можешь, то говорить не о чем. Говорить не о чем. Но маг, который делает реальность и перепрограммирует реальность, должен понимать, что такие люди есть. И поскольку жизнь, любовь, ненависть и смерть являются ценностями гораздо более, более высокими, чем традиция свободы, добро и зло, должен понимать, что остаются некие люди, которые перейдут на эти круги, автоматически сами не понимая этого, то есть не задумываясь над этим. Либо они перейдут существование в другую реальность, то есть это будет другое требование, не касаемое того, о котором мы говорим. Поверьте, для людей это происходит очень незаметно. Вот это вот разделение, да, рассаживание двух систем по различным участкам сада, люди даже не замечают, как это происходит. Они остаются в своем бытии. Но если люди готовы своим сознанием воспринять другую реальность, они и в новую реальность переходят совершенно естественно. Опять же, только при условии, что у них в сознании есть хотя бы один элемент, который позволяет им держаться своим сознанием на уровне Третьего круга это говорит о том, что опыт у них должен быть достаточно большой. И хотя бы одна первооснова из четырех первооснов внутреннего круга заполнена полностью. Через нее можно сделать себе проход, через нее можно пробить эту дырку. А все же остальные, да, они либо будут подгружаться искусственно, либо будут существовать в реальности как бы параллельной с этой которая будет иногда пересекаться, иногда не пересекаться. Что это будет, зависит от программы. От того, как вы запрограммируете реальность, так она и будет. В любом случае вы должны это предусмотреть. Но мысль на самом деле высказана очень верно, потому что когда мы с вами говорили о техническом задании, мы говорили, что в системе есть определенные уязвимости, и эти уязвимости надо проявлять уже сейчас. И вот это, коллеги, это уязвимость. Это уязвимость. Прежде всего ваша уязвимость. И, конечно, уязвимость системы, потому что если вам в этой системе жить, любая ваша уязвимость является уязвимостью системы. И это очень важно. Нельзя отделить себя от системы. При сегодняшнем формировании реальности это делать можно. Ваша уязвимость, поскольку вы находитесь внутри третьего круга, являетесь инструментом для всех остальных высших систем, вообще ни на что не является не влияет. То есть она даже так, я вам скажу, уязвимость является понятным инструментом. Система знает, как с вами обращаться, только потому, что у вас есть эта уязвимость. И даже системе как раз и хорошо, очень хорошо, что есть уязвимость, прекрасно. И этот инструмент можно использовать вот таким вот образом. Вот чайная ложка мы им чай мешаем, вот столовая ложка мы им суп едим, мы их не путаем. Мы их не путаем, а если они одинаковые, а нам хочется одной ложкой мешать чаю, мешать, да, мешать чаю другой есть суп, нам придется их подписывать. Черт. То есть каждому каждого выделять как-то индивидуально, то есть каждой ложке давать имя, каждой ложке присваивать индивидуальность. Ну, что же это такое в конце концов, где тут вообще управление? Это же мука сплошная, конечно. А так мы видим, маленькая ложка, суп ей не едим, она для этого не пригодна. Большая ложка, мы ей чай не мешаем. Очень хорошо. Ложка заостренным концом, мы там чего-нибудь еще ей не делаем. Да? Всякое, да? разное. Да? Каждому предмету свое место, каждому предмету свое обозначение. А тут на втором круге получается, что вот этот самый предмет становится в большей степени универсальным, чем был. И ложка начинает уже управлять человеком, а не человек ложкой. Вот такая вот система да? интересная получается, но тем не менее это уязвимость. И эта уязвимость должна быть соединена с некой инъекцией, которую эта уязвимость обязана будет устранять, или по крайней мере нивелировать, или превращать ее в силу, делать ее качеством уникальности, скажем так. Да? Мы же опять же говорим про уникальность.